Так, ну вот поровнее стало, но ничего не до конца нет Это я тебе просто пожалел Давай эти темы немножко потом обсудим Так, значит Ты тоже немножко попробовать Катаной и молотком Вот пять раз. Туда, да, вот. под наклоном вот туда, да, нет, вот нет. туда. Валяем, да, И вот туда бьем Вовнутрь Только опять же не съезжаем Так можно в принципе всю спину да туда, выходит, да? Через эту катану да. Ну, а я покажу еще один прием с шеей Это тоже в общем программа Входит просто на растяжение Значит, доворачиваем голову вот так вот назад так чтобы нос был на оси позвоночника я вам схему вот сейчас нарисую еще нет нет нет нет нет позвоночник здесь еще нет нет Так что, видите, даже вот такие вот приборы выдерживают девушки, и не пугайтесь, что это бывает страшно. Вот там видео специально снимают вот ужасающие, так скажем, да. Сорезмеряем силу удара свою, да, и, соответственно, не бьем прям по костям и по расистным отросткам, да, бьем по поперечным, либо поперечным соединениям, да, и либо раздвигаем. Ну, по тазу, кстати, можно бить достаточно сильно. Вот, это На технике Переходим теперь к шее Значит, доворачиваем голову предупреждаем человека, чтобы он Не сопротивлялся, нам не помогал Не подугадывал какое-то Движение, да Наши, а просто расслабленно Лежал, задача такой расслабляться Завернули вот сюда Чтобы нос находился на оси позвоночника Немножко экстензии задали Назад, вот так голову закинуть чуть-чуть назад Чтобы он лежал ровно на скуле лежит на своей куле, а мат наш будет на верхнюю кое чтобы такое качание было. Прилегаем. качание, вот видите, есть. Ну, шея у всех разная бывает, да, кто-то поудобнее начнет укладываться, там щечкой, да, тогда берем плечо противоположное и натягиваем его. Вот, видите, натянули, прямо чтобы вот была натяжка. Тут три приема. Как у Брюссали, помните, торной удар пальцами. Костяшками и кулаком. Раз, два, три. Раз, два, три. Так оттуда. Раз, два, три. Сразу все готово. Первое. Берем за затылочную кость. Вот цивильно отросток, вот за ней. Двумя пальцами получается вот так вот, да? И всю голову фиксируем. Вторая рука вокремиальный отросток отодвигает в сторону. И тут мы выщелкиваем атлантоаксиальный и атлантоципитальный э, сустав. Это вот первый-второй позвонок боковые на вытяжение Вот диагонали. Следующий прием, вот руки не меняю, на скручивание вот туда, то есть я голову раскручиваю туда, плечо вот туда. Диагональное скручивание тоже за затылочную кость получается. Если мы толкали под 45 градусов, то скручивание под 60 получается градусов. Вот. И конкретно атлант. У нас череп сейчас повернут вот так вот, вот так идет, да? то есть атлант, он под черепом находится под прямым углом. То есть он только вокруг окрученный, поворачивается. Поэтому мы за затылок, за весочную кость, вращаем вот так вот, вот туда. А там закручиваем. То есть поменяли руку отсюда на весок. Ну, буквально вот перенесли и, и туда втянули. Если не докрутили, есть так называемый контрольный выстрел в голову. Предположили, как нам надо. Захватили затылок и в противоположную лопатку туда толкнули. Ой, подождите. Так, все, пришла к себе. Ну, можно еще вот ребра потолкать дальше, оттягивая голову. Ну, то же самое с противоположной стороны делаем. Еще раз показываю. Значит, вот докладываем так, чтобы она висела э, на виске, на своем, да? Соответственно все надо сделать быстро, пока человек не понял, что с ним происходит, да? иначе он будет готовиться, то напрягаться, то расслабляться, вот эти все вот эти долгие игры нам только навредят. Если он, например, видите, что напряженный, да, то есть если напряженный, смысла нету делать, пощупай шею, вот она, если напряжена, просто ничего не получится. Значит, тогда предлагаете человеку, либо давай я тебя разомну еще раз, да? Либо приходи в следующий раз, сегодня не получится, то есть нет самоцели, прямо на 100% ему <соценно> вставишь что-то, да? а, То есть предупреждайте, что не все сразу бывает, да, то есть мы еще не готовы на второй, третий, четвертый сеанс это получится. Либо еще один способ есть, если вы чувствуете руками, что в принципе он расслаблен, да, но вот что-то боится, да, то отвлеките его, там спросите что-нибудь. А ты а пауков не боишься? Он такой, нет, а почему пауки? И ты вот раз. В этот момент да? Или на плечо. Переводите внимание. Тут главное плечо. Плечо расслабь, не поднимай его. И вот момент раз, раз, раз. Видите? Три раза. Раз, раз, раз. И uh -huh. контрольный. Uh -huh. Так, жива эта? Uh -huh. Покажи нам в, кад в кадр что-нибудь, а то люди забывают. Сложи uh пальчики. -huh. Да, да, вон, вон кадры у нас. Uh -huh. И вы нам тоже ставьте лайки. Не забывайте, что надо быть здесь. Все отрабатываем на живой натуре, друг на друге. И выходят ученики, которые готовым профессионалами с повышением квалификации и высокого нет, денежного нет, дохода. Ложись, До новых встреч, нет, друзья.